соответственно за них нам будут давать что правильно очко или в очко то есть такое тоже может быть а ты кто такая чё это такое Еп, ты кто Еп, ты кто мать ты чё так стреляешь -то? ебанумба это чё за шайтан машина просто расстреляла меня Ну что, дорогие друзья, всем огромный привет! Меня по-прежнему зовут Артем, это канал АТОМ Шоу. И добро пожаловать в Warface. Сегодня мы вместе с вами попроходим различные спецоперации что-то в этом роде. Я вам желаю приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Поехали. Итак, сейчас у нас на повестке дня. Особое задание под названием «Ограбление». Э -э давайте посмотрим, что оно из себя представляет. Так, у меня какой-то глазовой чат подключен, но у меня вроде не должно быть слышно, потому что вообще отключен микрофон. Но если меня слышно, то простите. Погнали, родной, все. охранников. Они точно не будут просто стоять и любоваться, как какие-то реженые пытаются ограбить бан. Да не, мне кажется, полюбуются, ничего страшного. Пойдем, давай быстрее, что-то там. Что-то такой долгий, ждать тебе еще приходится. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты ч, Охуй! и пошел вообще. Стреляем, стреляем, стреляем, стреляем. Родной, давай. А-а-а! Стреляют по мне, родной, помогай, помогай, родничок! Блять, давай наверх, наверх, выше! Давай же ты подняться можешь, имбицил. Меня нокнули. Так, хорошо, что он не отпустил веревку прямо си. бежим, Ск... бежим, бежи, нахуй. Э, э, э, э, ну что, куда? Да тут нет, негде спрятаться, алло, я как должен. Это! Как? Где я спрятаться-то должен? Еп, мать, тут все простреливается, но это нечестно, алло, ребята. Так, ну что, друзья, в этот раз я подготовился основательнее, в этот раз я взял с собой пулеметик, соответственно, стол патронов у нас, соответственно, в нашем магазине, соответственно, вот, и, соответственно, у нас все отлично, замечательно, меня грызут уже, тут какие-то черти, это у нас, соответственно, новый, еще стреляет, сучка. Это у нас, соответственно, следующее особое задание под названием «Рой». Здесь на нас вылезают какие-то мутанты, какие-то шайтан-машины из-под земли. Мы, соответственно, должны их убивать вот так вот агрессивно. Вот, но не агрессивно, не особо, а то иначе YouTube не пропустит наш ролик. Вот, значит, собирать такие кейсики маленькие здесь где-то есть. Вот. Соответственно, за них нам будут давать что? Правильно, очко. Или в очко. То есть, такое тоже может быть. А ты кто такая? Чё это такое? Еп, Ты кто? Еп, Ты кто, мать? Ты чё так стреляешь? Ебанумба! Это чё за шайтан машина? Просто расстреляла меня. В смысле, и всё, что ли? Я с концами сдох, я не понимаю. Так, ребятушки, перезарядочка. Одну секунду. И поехали. Три соседи, по-моему, проснулись, ребята, что же это круто. <звы> а, да, так, ладно. Ну, я решил э, взять операцию Познакоми. Это операция Гидра. Ее я все-таки проходил пару раз. Поэтому наверняка знаю, как она решается. Как решается, проходится, наверное, знаю. Но это не точно, ребята, поэтому сейчас мы посмотрим, как мы отыграем. Дело в том, что для этой операции все-таки нужна хорошая слаженная команда, как минимум, чтобы мы общались друг с другом. Так, что-то, по-моему, я сильно сенсу себе подкрутил, прямо в шездец ребятушки какой-то происходит. Все-таки семерочка для меня большевата, а мне решили сразу... Блин, ребят, нахуй какая-то тут залупа происходит, если уж честно. Давай, родно активируй. Блин, давай, вводи пин-код, и от карточки. И они, соответственно, потом э, вот. Давайте помашем им, так сказать, фалосом большим и огромным. Давайте, ребятушки. Вообще не слышно. Сорян, ребят. Я забыл, блядь. Я забыл. И чел, красавчик, нахуй. Спасибо, что напомнил, родной. Я забыл, бы про этот, про голосовой чат. Ну что ж, ребятушки, да начнется веселье. Мы обычно сидим на базе, потому что почему бы и нет. Вот. Потому что я молодец, я красавчик, я такой мужчина, вообще бодрый. Вот. И, соответственно... Мы сделали все по красоте, мы убрали звук, теперь к нам никаких претензий не будет, теперь от нас ничего никому не надо. Игра дико орёт на самом деле, почему-то я это понял уже в третьей каточке, вот. Но, а что с этим поделать тогда на самом деле, то есть если так посмотреть, то ничего с этим мы не поделать-то и не сможем. Так, перезарядка у меня полутора часовая, как обычно у моей пушечки, вот. Значит, мы... Ой, бля, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел. Давайте, ребятушки, мы должны затащить в этот раз Хотя здесь хрен затащишь Потому что это очень хардкорная операция на самом деле Вот, ну ничего страшного В Warface я играл последний раз плюс-минус 3,5 года назад Вот, поэтому, значит, последний раз, когда я играл в Warface Вы можете посмотреть на стриме Соответственно Так, ну что ж, давайте, ребятушки Давайте, вон он, блять, солдат ебаный Да сука да, Блять, снайперы! Снайперы, ребята! Бля, ёбаный, бутербродный, хороводный. С, да, да, да. Сука, броневик или да? Чё он не пробивается-то, ни хрена. вот с первой тыки не влетает, что за рофл-то? Блядь, скирод, ну пиздец, меня зарашили. Ребята, помогаете мне тоже, как бы. А все, один жив, остался, все, трундец. Конец. Мрак, отчаяние, боль, анальное унижение. И это все Warface, ребятушки. Warface в 2022 году. Почему в 2022, ребята, я сказал сейчас? А потому что этот ролик записывается в среднем. Не знаю, почему я сказал в 2022. Ну, просто так, ребят, ну захотел. Ну что, вам не нравится, что ли? Так, ну что деградирующее племя? Чё вы тут бежите-то, а? На нафиг! На нафиг! Минус два дал. Так, давайте, ребята, давайте, за меня решайте там уже вопросы. Чё я-то один? Как э, мама-утка за вас все решаю. Давай, ой, на нафиг! Хорошо. Давай еще одного то, На нафиг! Замечательно! Вот этого еще. А, сука, патроны! Патроны, ребята! Хорошо! Жить, жить, жить, жить, жить, жить, жить, жить, жить, Все нормально, все отлично Вторая часть платформы, какая вторая часть? РПГшки, давайте стрелять Из РПГ стреляйте, у кого там РПГ? У кого РПГ? Стреляем, ребята! Сука! Кого-то Ты дурак, что ли? Че ты, дебилой, да нафиг И смысл-то в чем? Объясни мне, ресурсы у всех одинаковые, дебил мне приходится просто жертвовать собой, чтобы сломать щиты. Потому что эти имбецилы не знают, как это делать. Или знают, что происходит. Алло. На нафиг. Да, блядь. Алло, нафиг. Мне кто-нибудь поможет сегодня? Нет вообще? Алло, ребята. Мне турели помогают. Искусственный интеллект просто делает грязь. В отличие от моей команды. Моя команда действительно делает грязь. А ни хера не делает. Алло, ребята. Смотри, турели наяривают просто вообще по-лютому. Взорвали турельку мою. Бедолажную мою. Мою хорошую, так сказать. Я ее любил. Готов был на ней жениться, а вы просто взяли и сделали некрасиво. Просто убили мою любимую турель. Все, идут бомжи, идут бомжи со всех сторон просто идут. Хорошо, а турельки делают грязь. Отошел. Отошел, отошел. Отошел. Блять, отошел! Help me, ребятушки, мои дорогие. А я отключил микрофон, я не слышно. Все, всех мочканули, всем трендец. Конец. Шиздец. Ребята, взрывается что-то. Турелька делает грязь, делают дичь вообще. Капитально. Чел просто сидит посередине, что-то дефает. Ты бы лучше помогал базу дефать, потому что это наша единственная цель на данный момент, так сказать. Что у меня? Почему пулемет мой просто стреляет куда-то в космос? Просто на орбиту земли вылетел. Сынок. Шездец, ребята, нас просто давят. Нас просто давят, как комаров каких-то вообще несчастных. Просто жесть. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй, напердели тут, ребята, напердели, слушайте, прям вообще жесть Прям неплохо перданули, так сказать, с подливой чем далее Ребята, давайте жить дружно, в мире, так сказать, в гармонии Что происходит, почему меня так сильно бьют постоянно? Да здесь у нас просто чел, слышишь, хреначит наш реактор, этот генератор, наш темной материи, протонной электроники и... Ай, Ай-яй-яй, ай, ай, и бьют меня еще больно. Все да максимально интересная Фиксируется. ситуация Фиксируется. вообще. Точка. Прям, ну, интереснее некуда ситуация становится. Вперед его не убить, но его можно убить куда? Правильно, в жопу. Ага, в жопу хуй его убьешь меня убили. Ладно, друзьяшки, что ж, наш ролик на этом подходит к концу. Всем огромное спасибо за то, что вы посмотрели данный материал. Я вышел из катки, потому что уже скучно. Ребята не особо умеют, умеют играть и вряд ли мы здесь затащим. Поэтому не вижу смысла вас томить. Если вам понравился данный ролик, я вам... Советую поставить лайкосик. Обязательно подписаться на канал. И если на этом ролике наберется достаточно лайков, хотя бы лайков, я не знаю, ну, 40, то продолжение не заставит себя долго ждать. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.